Медаль за «Твагу» первая получили за то, что сопровождали колонну, состоящую из колесной техники. В ходе сопровождения мы попали в засаду. Э -э наш взвод танковый отразил эту атаку, уничтожил в ходе боя два БТРа, э -э несколько ПТУРов, ну, засада была, вот. И вследствие чего мы сопроводили колонну без потерь в полном составе. Вся, все автомобили дошли до пункта назначения по танку попадают вражеские снаряды но в дальнейшем мы как бы разобрались собрались с мыслями и начали уже выполнять непосредственно свою работу отражать атаку за всех переживали но потом уже узнали что все живые все здоровые, как бы все нормально и уже непосредственно выполняли свою работу там уже других мыслей не было нашел цель уничтожил все